Всем привет! Сегодня мы будем откапывать три самонаводящихся гарпуна в Билл-Табок. Спасибо Топко 28 за то, что нашел все три места с секретными гарпунами. Привет! Дай, начинаем. Где находится первый гарпун, я показывал в прошлом видео в розовой команде рядом с этой пирамидой. Где находится первый гарпун, в прошлом видео я его уже откопал. Так, показывай, где находится второй. Да. Ну, второй находится на карте с кладбищем. Под гробом. Ну, то есть. Садись на стульчик. На голову тебе сели. Ты мои глаза закрыл. Полетели. Так, это? Да. Стоп. На другой стороне находится. А, на другой. Так, где это находится? За мной. И копаем здесь. А, здесь как раз большая опасность. Где покажем? Вот здесь? О, да. Садись, полетели дальше. Сухоплоды. Ты мне глаза закрыл. Ну, что поделать. Нужно было стол перевернуть. Так, куда нам сейчас? Вот здесь. Ой, пролетели дальше. Сейчас, подожди. Это, ну, на той стороне, ты там только что пролетел. Видишь, там стол есть два Вот. И прямо где-то на столе находится этот, этот гарпун. Так, попробую по центру. О, нашел. Вот. Пошли на базу. Да. Если бензина хватит. Ой, у нас топливо кончилось! О, нет. Всё, проиграли. И вот здесь и находится этот гарпун третий. Последний гарпун рядом с зеленым водопадом. Где-то тут он находится. Борь. О, да, мне дали. Еще хотя бы я бы сказать, что получить самый гарпуны гарпун с боссом, в первый раз вам дадут гарпун, во второй дадут конфетки, в третий тоже конфетки, а в четвертый раз опять гарпун. Вот так дают. Получается, гарпун. А? Два раза Вообще? конфетки и гарпун. Давайте сейчас найдем все конфеты. Стой, вот даже. у меня только проблемы, я, У меня у всех конфеток, но я сейчас только на восьмой звезде. Так, ладно, тогда я, я беру второй аккаунт, потому что я уже все откопал. На втором аккаунте первая конфета уже откопана, но если что, она у каждой команды рядом с этим деревом. У каждой команды вторая конфета находится между спавнами, вот здесь. А третья конфета рядом с паутиной, которая находится у зеленого водопада. А я опять вкусы и класс не вижу. Из тебя. Вот у этого водопада с паутиной, у рядом вот с этой паутиной находится следующая награда. О, здесь вода. Я не видел раньше. Вот здесь. О, здесь. Да что такое? О, вот синие конфеты. Четвертое находится рядом с храмом. Это я тут белой команду. А украшение. О, конфеты я тебе съем. Не надо, пожалуйста, я больше так не буду. Так тоже можно. Ну ты У -у -у. просто жирный, и тебя не, не несет этот баг. Да я не жирный, я сейчас я съем. Не надо, пожалуйста, ты станешь еще толще. Ну и ничего. Так, вот тут рядом с белой командой есть пирамида. И вот тут есть такое дерево огромное. а, -а, -а, -а! Ой, <куда> мы, мой, что Нет! Зря туда только добирались. Да, бегу, бегу к тебе. А! -а, -а, -а! не Где там показывают. Ничего себе! Так, возле этой пирамиды, как я и говорил.. Вот рядом вон с тем деревом, сейчас покажу, вот здесь находится еще одна конфетка. Да. Есть пять да, красных, здесь, а конфетка. следующее у нас находится вон там, сейчас покажу. Понятно. Вот здесь, да? Да. Вот понятно. здесь между деревом. Ой, то есть рядом с деревом вот этим огромным. Пять розовых. Ого. Теперь. А это рядом с водопадом. Нарисовано. Так, это получается вот обычный водопад, и вот здесь там было нарисовано это где-то вот здесь. Еще пять конфеток. Раз. Следующие находятся. Ой, ой, ой. Так, следующие конфеты находятся вот здесь. Ну опять этот баг, только тебе уже и тело искривило. Терминатор. Терминатор. Еще Пролетели? Вот здесь? Так, вот здесь нарисованы а. плитки, это на вот этой плитке. Вот здесь, по центру. а Так, всё. О, получил 5 розовых. И сейчас Спасибо. начинаем на обновление босс. А. Эта конфетка находится вот на этой первой плите. Ой, я в тебя почему-то накопал. На тебе. о Почему я я, я короче себе на голову покопал и у меня почему-то из тебе конфетка вы вылетела. Конечно, я такой вкусный, вкусный. А это тут находится? А, кажется, я нашел. Увидел, точнее. Идем вот сюда и копаем вот здесь. Вот здесь. Ага. Ты меня выкинул просто за карту. Ой, простите, пожалуйста. Пельмешка, знакомься, это второй пельмешка. Привет. Пока. Так, и как... вот здесь и находится этот третий горкун. Так, где? Ну, вот здесь, да? Вот прямо здесь. Э, птичка с меня слезла. Плохая птичка. Сейчас вернусь, вернусь. Я по делам ушла. Птичка, которая сбегает, знаешь, что и случается с ней? Нет, я не знаю. Не садись. И что же с ней случается? Мой Всё, на этом наше видео заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Геймс. Всем пока. Пока.